Здравствуйте, с вами Петров Александр, канал Сады Вселенной. Сегодня мы подстрижем вот этот серебристый клен. Ему уже довольно много лет, если бы его не подстригали, он был бы высотой метров 15 или больше. Но сейчас он высотой 8-9 метров, и наша задача укоротить его и придать ему форму, сделать его куполообразным, собственно, он вот такой и был, шарик или купол, ну и... Разросся, разлохматился. Сейчас мы будем приводить его в норму. Лучше всего начинать с самой вершины подстригать от середины. Там выстригаем первое, обозначая высоту клена, первые побеги и в дальнейшем спускаемся все ниже и ниже, по всем сторонам, очерчивая купол растения. Приступаем. Вот сейчас я нахожусь. На вершине этого клена подо мной около 8 метров. Клен непростой, многоствольный. И, конечно, стоять здесь, мягко говоря, неудобно. Но что делать? Значит, можно посмотреть, что этот клен уже подстригался. Подстригался неоднократно. Об этом свидетельствуют различные срезы, которые здесь есть. Ну и отросшие побеги. Крайний раз этот клен подстригался в феврале. Дело в том, что у кленов два срока обрезки: зимняя обрезка и летняя. Зимняя – это где-нибудь январь-февраль, максимум начало марта. До сокотечения. Если их резать в традиционные сроки, там апреля, конца марта, в апреле, в мае, то они истекают соком. И это сокотечение очень интенсивное и ослабляет дерево. Поэтому весной в традиционные сроки обрезки нельзя этого делать. Либо зимой, либо вот сейчас, когда сокотечение кончается, можно проводить летнюю обрезку. То есть февраль и июнь или июль. Вот сейчас начало июля. Приступаем. Для начала сделаем срезы на самой верхушке. Вот эти вот побеги самые верхние у нас. Укорачиваем их до ближайших узлов от основания. Ну, например, вот так. Без больших пеньков. И вот таким же образом укорачиваем все побеги, которые находятся рядом. Постепенно выстригая и обозначая вершину клена. Вот как видно, серединка прострижена. Этим мы задали высоту клена, самую высокую его точку. Все остальные побеги должны будут постепенно по дуге обрезаться чуть пониже, все ниже и ниже, для того, чтобы клен у нас приобрел форму близкую к шаровидной или куполообразной. Обрезаем побеги этого года. Многолетние побеги срезали зимой на 3-4-летнюю древесину, а вот сейчас обрезаются только однолетние побеги, придавая дереву контур. Срезаем без пенька на Очередную пару листьев на очередной узел однолетней побеги, так же как и на верхушке Стараясь сделать так, чтобы общий контур у нас был довольно ровный Чтобы ничего за него не торчало, но чтобы глубоких провалов тоже не было Некоторые естественные провалы могут быть, как здесь, но что делать, со временем они зарастут Все происходит на довольно большой высоте Поэтому будьте осторожны, желательно соблюдать технику безопасности. Лучше, чтобы другой человек придерживал лестницы. Но у меня другого человека нет помощника сейчас, поэтому работаю в одиночку. Вообще подобную контурную обрезку, то есть придание формы, можно делать не только на серебристом клене, но и на других видах клена, и на многих декоративных деревьях. Липах, декоративных яблонях, дубах, каштанах, рябинах, ясенях и многих-многих других породах. Вот так постепенно, пока еще грубый и приблизительно, но уже вырисовывается форма нашего клёна. Пока он еще частично лохматый и, наверное, не совсем круглый, угловатый. Пока это предварительная заготовка. Рихтовать мы его будем, когда срежем с него все побеги. Очень удобно бывает посмотреть вот так вот вверх и посмотреть, насколько правильно округлая форма придано нашей заготовке. Обратите внимание, здесь в глубине листья с такими характерными зелеными или красными пырышками, наростами, галлами. Это галловый клещ. Широко распространенная беда. На серебристом клене, к сожалению. Клещ живет внутри, никак его уже не достать. Неоникотиноиды, системные препараты, которые работают против насекомых, впитываются и делают растения для насекомых ядовитым, против клещей не работают. Актора, Танрек, Конфидор против галловых клещей бесполезны. Но если вы своевременно пройдете контактными препаратами, которые имеют акарицидные свойства, то есть, которые могут работать против клещей, то вы избавитесь от этого. Вот можно наблюдать, что все кончики побегов, все наши побеги чистые. Только в самом основании есть эти листья с галлами. Здесь работал фитоверм. Фитоверм имеет акарицидные свойства, то есть, он работает и против клещей, в отличие от неоникотиноидов, акторат, анреконфидор против клещей, еще раз повторю, не работают. Я проходил фитовермом в районе середины мая, но лучше начинать при распускании почек и сделать 3-4 обработки с интервалом в неделю, стараясь обработать все распускающиеся листья. В этот момент клещи просыпается, выходит из своих укрытий зимних и внедряется в молодые листочки. Что здесь он и сделал. Здесь с первой обработкой немножко запоздали. Поэтому листья основания побегов с галлами. Но в дальнейшем клещ погиб и все новые листья абсолютно чистые. Три обработки. Но первая, повторюсь, была сделана немножко с опозданием. Не в самом начале мая, а в середине мая. Поэтому Немножко клеща есть, но в целом от него очень легко избавиться при помощи фитовермы. На фитоверме свет клином не сошелся, можно использовать фосфорорганику, фуфанон, карбофос, актелик. Но я, честно говоря, химию не люблю, вы это, наверное, уже знаете. Поэтому я стараюсь работать биогенными препаратами или биологическими. вот фитоверм прекрасно справляется с клещом, если регулярно провести обработку. Первую в районе майских праздников... И в дальнейшем, через неделю, повторить 3, а может быть даже и четыре раза. Конечно, обработка такого здоровенного клена дело хлопотное, но с лестницы, с опрыскивателем вполне, как видите, справились. Если дерево режется первый раз, конечно, довольно сложно придать ему правильную форму. Здесь нужен хороший глазомер. Опять же, повторюсь, начинать лучше всего с самой вершины. Но если дерево уже обрезалось, то срезы прошлых лет служат хорошим, Довольно надежным ориентиром, как нужно придавать дереву форму. Недалеко от этих срезов и делаем новые срезы на однолетних побегах.